Мы попытались выставить заявки, вручную выставить заявки на некоторых, из, некоторых облигациях. Но это дело на самом деле неблагодарное. Потому что сделки на облигациях может проходить там по 3, ну по 10 сделок в день максимально. Больше это совсем редкость. И все это отслеживать, сидеть вручную дело с абсолютно неблагодарное и на самом деле нелогично. Сидеть в целый день и отслеживать это вручную, можно и 10, и 20 облигаций одновременно отслеживать и выставлять вручную заявки, но делает неблагодарное, для этого есть роботы. Вот робот Bondscalper с этим справляется прекрасно, есть дополнительно отдельный курс по торговле при помощи Bondscalper, именно посвящено скальпингу на облигации. Сейчас мы посмотрим итоги по сделкам, если бы вы запустили бы робота вот в течение дня на некоторых из облигаций, которые я сейчас приведу примеры. Первая облигация это облигация, одна из самых ликвидных и надежных облигаций, эти облигации федерального займа или ОФЗ, 26226 номерами. Напоминаю, облигации в процентах торгуются и здесь вы сразу видите, зная свою комиссию брокер, видите сколько можно забирать, чтобы не остаться в минусе. Видите, что здесь сделки происходили порядка 0,2%. Получилось Несколько сделок, и здесь вышло так, что сделки закрылись к концу дня. Здесь мы видим, что 3, получилось три сделки, которые закрылись приблизительно 0,2%. С учетом комиссии брокера вы заработали 0,3%. То есть три сделки по 0,1%, чистыми где-то 0,3%. Если бы на облигациях УФЗ вам удалось настроиться, и вот ежедневно происходило такое, то в год вы могли бы без риска, абсолютно без риска, заработать порядка 50-60% годовых, даже больше. То есть это огромная сумма. В реальности получить безрискую стратегию и с таким огромным процентом, конечно, невозможно. Какие здесь основные подвохи? То, что вы не сможете масштабировать свой капитал. Если бы здесь можно было заходить не только там на 100 тысяч рублей, но можно было заходить и на 100 миллионов, тогда бы эта стратегия получила такой массовый характер, что просто перестала бы работать в ближайшее время. Опять здесь преимущество у вас, как небольшого участника, что для крупных игроков эта стратегия неинтересна, поскольку ликвидность здесь не позволяет это сделать. То есть вот эти сделки, которые мы видели, здесь проходило ну, где-то да, по 500-1000 по контрактов по 1000 облигаций было продано но в большинстве это в пределах 100 облигаций 100 облигаций это 100 тысяч рублей вполне возможно настроиться там я рекомендую вот, по опыту настраивался когда проводил тест в течение в прошлом году я настраивал 10 облигаций по 10 облигаций на каждой то есть вот тестовый объем 100 тысяч рублей следующая облигация одна всего лишь сделка в день но здесь и прибыль была немножко больше. Здесь получилось порядка 0,4%. Это муниципальная облигация, Самарская область. И здесь всего лишь одна сделка. Больше процент, как правило, меньше ликвидность. И еще два примера. Пример облигации Санкт-Петербурга. Здесь, как видите, позиция не закрылась. Мы видим, что совершено две сделки, но позиция не закрыта. То есть у вас был бы перенос на следующий день. Еще раз повторяю, в этом ничего критичного нет. Можно ее закрыть и на следующий день. И риск у вас никакого. Даже если вы не захотите закрывать ее с убытком данную позицию, вы можете в этой облигации находиться и зарабатывать порядка 5-6% годовых. У меня после вот экспериментального года, когда я торговал на облигациях, применял стратегию скальпинга на облигациях, часть облигаций у меня осталась Остался как аналог банковского депозита, я просто не стал их продавать в убыток, и они у меня остались, просто приносили годовой доход. И следующий пример одна из самых интересных муниципальных облигаций. Почему-то на ней самые интересные удается настроиться. Во-первых, она, особенно в утренние часы, достаточно ликвидные, спреды у нее широкие, там 0,2-0,4% получается. Но при этом сделок, как правило, на эту облигацию в хакасе разных выпусков получается достаточно много. Здесь мы видим пример двух сделок на данной облигации. Профит здесь тоже составил порядка 0,2%. На этом мы заканчиваем изучение стратегии скальпинга в спреде. С моей точки зрения, самое интересное, это скальпинг все-таки на облигациях, потому что в отличие от акций, акции тоже можно подобрать с широким спредом, более-менее ликвидные. Но здесь у вас отсутствует рыночный риск. Там, на других инструментах у вас будет присутствовать дополнительный рыночный риск, и стратегии будут друг на друга накладываться. То есть внутри спреда и плюс какое-то движение может быть рыночное. Здесь можно избежать рыночного риска практически и можно построить действительно безрисковые стратегии. И облигация действительно уникальный инструмент для такого типа торговли, как скальпинг спред. Спасибо за внимание.